Здравствуйте, Андрей Андреевич. В чем смысл, обретя в одной жизни высокий духовный уровень, в следующий родиться в неблагополучной семье с тяжелыми условиями, либо родиться ребенком-инвалидом? Рождаясь в семье алкоголика, наркомана, человек не всегда задумывается о своем предназначении, тем более о возвышении своего духовного уровня. Почему нельзя, сохраняя высокий уровень прошлой жизни, совершенствовать его дальше, рождаясь в хорошей благополучной семье? Это связано с тем, что обычно человек устроен по принципу иня и яна. Дело в том, что об этом говорил еще в свое время Лао Цзы и придумал некую систему ДАО, которая объясняет все циклы, происходящие на Земле. К чему я это говорю? Когда, допустим, в семье очень плохо, вот смотрите, все начинают ругаться, все злятся друг на друга и так далее. Почему они злятся? Потому что у них жизнь хорошая, сладкая, потому что им не надо, у них нет никаких неприятностей. То есть там много денег в семью с мужчиной и женщиной, мужчина начинает смотреть на других женщин, женщина начинает там, искать возможности там, изуродовать себя, чем, ну там, я не знаю, там губы делать большие, там делать, ну, не знаю, пластика сейчас есть, или там наоборот худеет. То есть это нормальный процесс богатства. То есть люди становятся немножечко извращенными когда они становятся все богаче и богаче плохо друг к другу относятся кто-то вмешивается в семью им завидуют а потом это как бы бездуховный рост и потом а, у человека или в такой семье случается какая-нибудь неприятность там забирают деньги или там происходит какое-нибудь событие не очень хорошее судебное событие кто-то кого-то задавил на машине в этот момент вся семья становится прямо сплоченной друг за друга сразу же друг друга любят сразу же друг друга готовы поддержать или у кого-то заболевание появилось сразу же начинают друг друга поддерживать и тут такой вопрос что вам мешало это делать до заболевания до драмы что мешало быть вот такими близкими друг для друга и это такая особенность если человеку делать хорошую или давать хорошую жизнь он деградирует от хорошей жизни а если плохую он еще более духовно начинает создавать себя настоящий бриллиант его нельзя мягкостью отшлифовать нельзя тереть об мягкое полотенце какое-нибудь и сделать из бриллианта что-нибудь бриллиант необходимо гранить только об очень твердый предмет который называется алмазным диском ну и конечно же это долгий процесс естественно человеку для того чтобы он достиг высших духовных состояний ему необходима вот такая гранка и в каждой жизни если человек духовно растет в каждой жизни эта гранка будет все ярче и ярче вот так но особенность такого человека заключается в его, в его тотальном везении с самого рождения. То есть, будучи человеком высокодуховным в этой жизни, даже родившись в семье плохой, вы все равно будете находить возможности духовного роста, у вас будет тяга, вы будете с самого рождения более добрым, более везучим. Почему? Прошлые жизни создадут для вас быстрый выход. Глав... И будут, конечно, нюансы, но в большинстве своем это врожденные качества не дадут человека подвергнуться насилию, подвергнуться э, деградации. Такой человек, несмотря ни на что, имеет ярко выраженную уже врожденную духовную силу, духовное спокойствие, благородство и милосердие. Высокий духовный, как я называю его, статус.